И теперь о происшествии в Санкт-Петербурге репортаж нашего специального корреспондента. Чем Упал, Неслыханный скандал в городе на Неве. Ну что, пап, нет, что в квартире не знаменитого не культуриста, чемпиона России Владимира Борисова, нет. был найден склад протеина, который подвергся сомнению оперативников. Как считается? Блин. Блин. Нихуя себе! В ходе обыска было обнаружено более ста пачек с надписью «Пьюр Протеин». Квартира была буквально напичкана упаковками, в которых и находился порошок. Так, дай ножик. Да, мой. Что у нас тут? Да это протеин. Правда? Да. По словам чемпиона, его подставили. И все происходящее просто чья-то злая шутка. Бред какой-то. Вообще не понимаю, что это за... А что у вас там же порошок нашли? Протеин. Только закупился. и Вот, на тебе. А что, почему, почему так ломились и решили, что это... А я откуда знаю? Провокация какая-то. И вправду, подозрения оказались напрасными. Изъятый порошок отправили на экспертизу в лабораторию, где после тщательного анализа ученые подтвердили ошибку оперативников. Печенька. Мы провели тщательную экспертизу данного порошка и установили, что это чистый протеин, причем очень высокого качества. Давайте штимт. Остается лишь гадать, что все это было. Но одно известно точно: Владимир Борисов находится в отличной форме, и произошедший инцидент только усилил рвение чемпионок к победе. Анатолий Боликов, специально для Пьюр ТВ. И теперь к новостям спорта. Я ему говорю, ты блин, забыл повесить.